Привет всем! Сидеть у иллюминатора выпадает нечасто. Даже в нашей семье при каждой посадке существует очередь, кто сидит у иллюминатора. А еще есть веский аргумент. А в прошлый раз вы без меня летали. Особенно днем. Особенно, когда небо безоблачно. Когда прилетают над нашим самолетом после набора высоты где-то над Европой чужие самолеты. И наши самолеты. Наши самолеты в небе разминутся. А видите Орео Радуги вокруг крыла? А видеть, как отъезжают детали у двигателей? обратно при решил выделить в отдельный ролик остальные будут делать по порядку осталось недолго пока и наши самолеты